Мы расхлебываем хвост, который достался нам Советского Союза, когда строили а, единую глубоководную систему по Волге, да, когда у надо было атомные на лодки туда согоняться. А может я вот так? Нет. Нет? Тогда Та вот так. Вот. И когда удалось остановить подъем уровня Чебоксарского водохранилища и тем спасти. Огромный кусок Нижегородской области и республики Мариэл от затопления и подтопления. Но в результате у нас с вами э, на Нижнем Бееве Горьковской ГЭС проблемы с судоходством. Там не хватает уровня воды. И э, несмотря на то, что существуют самые разные альтернативные варианты, пошли по стандартному простому, освоить немножко попла. Э, Минтранс продавил через госсовет э, пункт в бюджете, и там заложено 40,5 миллиарда рублей на строительство еще одного водохранилища. От Нижнего Новгорода до Градца. То есть не такое большое, как Чубоксарское, но все равно там Балахнинцам все равно, они все равно что-то там проводили, как вы знаете. Суть проблема простая, да, вместо того, чтобы решать проблему реки, мы решаем проблему, кто первым дорвался до бюджетной кормушки, и ее максимально освоил. Потому что на самом деле решения есть, решения есть гораздо более дешевые, гораздо более разумные. Они как бы на стадии предпроектной, просчитаны, и они показывают так сказать, свою эффективность, но решения столь дешевые, что никому в не интересно. Ну, вот как-то так, да? Это вот если совсем-совсем в кругах Нелепость ситуации заключается в том, что э, принято решение о строительстве при отсутствии проекта. Мало того, определена сумма на объект при отсутствии проекта. Дим, я вам скажу. Постройте мне дом. Сколько надо денег? Что у меня ответите? А, вот. А у нас уже в федеральном бюджете заложена сумма на объект при отсутствии проекта этого объекта. То есть мы уже знаем, что на него надо 43 миллиарда рублей. Второй год идет проектирование. И проектирование показывает, что на самом деле надо на порядок больше, судя по тому, какие ущербы всплывают. Потому что на самом деле для Балахнинского района без разницы. Чебоксарское водохранилище, низконапорная плотина, они окажутся затопленными в любом случае, у них там гигантские проблемы, и, собственно говоря, поэтому они у нас как бы закоперщики этого протеста. Попытки вывести разговор на формат «а давайте обсудим...» Не, стро, не, не вопрос строить, не строить, а вопрос, а как решать проблему Ну, то есть, у нас сейчас в стране очень модно проектное решение, да? Я вообще не очень понимаю этот подход, потому что жизнь, она как бы не состоит из проектов Жизнь, она вот, человек родился, живет, живет, умер, да? Такой 80 лет проект, да? Вот, а у нас проектный подход, на самом деле, мне кажется, нужен правильный проект в этом месте, да? Это сесть и проанализировать э, за небольшие деньги все возможные варианты, после чего принять решение. Но, к сожалению, мощь энергетиков у нас такова, что никто не готов их обидеть. Потому что проблема решается очень просто. А, обидеть э, Русгидро в пользу реки Волги. Потому что на самом деле речь идет о последнем кусочке реки Волги. Вы в курсе, уж у нас нет Волги? Да? Потому что у нас от городца вверх каскат хранилищ, от нижнего вниз каскад водохранилища а река Волга, она вот протекает от города Городец до города Нижний Новгород и собственно сейчас речь идет о том чтобы и эту последнюю, сказать, этот последний кусок реки Волги сделать тоже водохранилищем потому что, ну, река да? вот на самом деле э с точки зрения, скажем так научно-исторической ценности это утрата последнего куска реки Волги в Российской Федерации ну, в мире, в общем-то, да. Вот, э, вот, если вкратце вот так, да, из событий происходящих э, в теме отметились все. Все политические силы, все властные структуры, да. Официально даже э, губернатор ни разу не заявил, что он поддерживает этот проект. Мы с ним встречались, беседовали. Вот. У него позиция, что он не понимает всех проблем, и поэтому пока все проблемы не подсчитаны, он не готов формулировать свою как бы точку зрения вопрос. Вот. Депутаты отметились все, начиная от э, коммунистов, которые, опять-таки, вчера митинговали, кончая Единой Россия», которая э, выдвинула своего кандидата по Балахнинскому участку. вот Справедливые. Ну, «Яблоко» написала. Yeah. Вот. То есть, на самом деле, на теме отметились все, потому что прекрасно понимают, что тема действительно жизненно важна для огромного количества людей. Вот. Ну, у меня-то экологическая проблема, мне это речку жалко. У нас там краснокнижников э ну просто вот кишат. Они там реально кишат, потому что последний кусок реки, куда они смогли все более-менее вот за последние 50 лет тихонечко сконцентрироваться. Да? Сейчас мы это все убьем, и куда, они, куда им, педалогом деваться. Вот. Но с точки зрения как бы и социальных проблем, это огромная проблема, потому что Балахнинский район в Низине, он сейчас подтоплен, и дальнейший подъем это просто для них беда. Ну и плюс у нас там огромное количество всяких шлам накопителей и легальных и нелегальных захоронок, которые в случае подъема, скажем так, имеют шанс оказаться в реке ну, хранилище теперь, да? Вот. Очень смешная аргументация проектировщиков, когда мы сказали, ну там же есть себе язный скот могильник. Скажут, ну слушайте, но он у вас и так все равно немножко подтоплен. Но будет подтоплен чуть-чуть больше. Там, кладбище, но нужно сразу подтоплено. Будет чуть-чуть больше. То есть, вот, подход такой, что э, у вас и так хреново, поэтому, ну, будет еще немножко хреновее, ну, подумаешь. Вам же все равно хреново. че вы тут вопросы задаете? Это, на самом деле, очень, как бы, острая проблема на сегодня в регионе. Она не городская, она областная. Вот. И вокруг нее сейчас масса всего происходит и будет происходить, потому что, действительно, для региона сейчас это такая вот Точка бифуркации, куда пойдем дальше. Или пойдем в разумное решение. Вот буквально через три дня Академия НОГ будет это обсуждать. Вот. Опять-таки тот же самый вопрос, а нельзя ли по-другому сделать? Вот. Посмотрим. На самом деле воды в Волге хватает для судоходства. Только у нас с вами дурацкая ситуация. У нас с вами, а, если верить материалам проекта, 8 месяцев в году воды в Волге достаточно для судоходства. Но эти 8 месяцев начинаются с осени и заканчиваются весной. То есть мы зимой, осенью-зимой сливаем воду, так что корабли могут ходить легко. Вот просто легко. Там 68 метров есть. Вот. Но зимой, как вы знаете, судоходства нет, потому что лед на реке, да? вот. Но зато Росгидрова вырабатывает больше электроэнергии, потому что зимой киловатт дороже. Вот. А потом наступает лед, и воды уже не хватает. Потому что она кончилась. Потому что ее слили в зимний период. То есть вот только изменение вот этого формата, перенос э, попусков воды с зимнего периода на летний уже существенно решает, а может быть полностью решает проблему. Но, как сказал в свое время губернатор, бывший уже губернатор Страханский, да, на Госсовете, он сказал президенту, в Волги решаются одним способом, нужно обидеть энергетиков. Президент вздохнул, но не решился обидеть энергетиков. Ну вот как есть, да. То есть она на самом деле решаемая. Проблема явно решаемая, но надо будет обидеть энергетику. Поэтому у нас боятся. Это, ну, что вам рассказывать? Вы про энергетику знаете. Ну, наверное, вкратце все. Я могу очень долго про это рассказывать. Я об этой теме как-то вот, вот так вот. вот. Это вот самая такая, я бы сказал, точечно-маркерная сейчас проблема, которая у нас здесь, если говорить о проблемах, а не о системном подходе Ну, у меня на самом деле, прежде чем дать какие-то рекомендации, я бы вас спрашивал, вы говорите, это вот точка бифуркация. А кого это волнует больше всего? Жители только одного-двух районов? Я так понимаю, это не городская повестка, правильно? В городе об этом, мне кажется, мало кто думает. Ну, понятно, думают элиты, думают люди, которые информированы. Просто хочется понять права, какого количества людей нарушаются и насколько они активны и вообще сколько людей выходит на митинги сейчас. Я знаю это где, я там Чкалов постоянно ездил, я не, может... не совсем ну, так, да, но, вот, но рядом, да, рядом. Да, вот. но ну, на самом деле, если говорить о том, кого плотно цепляет, то плотно цепляет, но ну, как плотно, просто полностью цепляет Балахнинский район, потому что он под воздействием весь, да? частично затепляет Городецкий район. И я бы сказал, об этом еще не очень есть понимание, но оно реально произойдет, воздействие, это Сормовский и, наверное, частично Московский район Нижнего Новгорода. Там вот как раз вот, если в Сормове уже народ начинает тихонечко задумываться и задавать глупые вопросы, в Московском районе про это пока еще не очень информация дошла до людей. Да? Там эта проблема отсроченная, там длинный хвост, но он уже начал сейчас э, этот хвост бить по мордам, потому что э, страховые компании уже перестали в этой зоне страховать э, жилье у жителей, которые так сказать, вблизи с потенциально будущим водохранилищем. То есть это уже начало работать на людей, против людей. А сколько жителей в Примерно. Ну, да. да. Объем кого цепляет, это примерно, да, примерно там 500 тысяч. Сколько она выходит? А, я не был вчера ночью в Балахне, да, поэтому я не берусь советом. Ночью от 500 вот. до 1000 человек. Ну, вот вчера а вот слышите цифра От 500 до 1000 человек ночью пришли <с> на митинг. Властик Треос, Балахне, начислите митинг в 9 вечера. Ночной. Я дам первую практику в стране вообще ночной митинг. Теперь слово пойдемте в ночное выйдет совсем другой смысл. А количество подписей... Но с, этим, вот с количеством подписей я вообще не знаю, как считать. Потому что в Балахне вокруг этого процесса, э, учитывая, что у нас 14 апреля там выборы депутата запсобрания вместо этих прекрасных, э, Лужковых, да, то у нас в Балахне вокруг этого процесса, естественно, все сразу политизировалось. У нас там три штаба, которые борются с подъемом, с созданием водохранилища. Один штаб э, при КПРФ, один штаб при Единой России а третий как бы вот просто низовой без партии народной. Поэтому после 14 апреля мы посмотрим, сколько из них останется, но каждый собирает подписи отдельно, плюс а, огромное количество инициативных каких-то команд, которые их тоже собирают отдельно и посылают там Ваню Владимировичу, Дмитрию Анатоль... Анатольевичу, да? Анатольевичу и прочим. Впрочем, да, какая разница. Вот, а, то есть на самом деле понять сколько, да, вот позавчера, каких кандидат от Единой России встречался выбирателям то же зачем то ему тысяч подписей они очень понимают о чем кину, но э, вот э, поэтому точные цифры нет сколько да вот экспертно можно говорить что уж не менее там 100 тысяч человек подписали ну и плюс стандартная chain short там 126 что ли порядка вот такого вот цифры тысяч подписей людей которые подписались на самом деле э, темы тревожит но скорее проблема в том что народ еще не очень понимает чем, сказать, чем это грозит для них да? вот, потому что на слушания слушания в Блахне проходили несколько часов слушания в Граце проходили несколько часов слушания в Сормово проходили несколько часов то есть это реально вот, собирается огромное количество людей которые задают вопрос, но это все равно капля в море по сравнению с населением понятно, что когда собирается в зале 100 человек это вроде хорошо, это круто это о, о, сколько народу, да? Для города 1,2 тысяч жителей — это Каприо-Моль. Так вот и тут. То есть информированность низкая. По официальным каналам информации проходит мало. Но самое главное, что ее ни у кого нет. Я вхожу в рабочую группу, которая при правительстве по этому проекту. Мы заседали неделю назад с проектировщиками. Они на ответы от вопросов не могут ответить или говорят, что у нас это есть в проекте, но мы вам можем потом принести и показать. Но пока вот... То есть на самом деле там даже для органов, скажем так, близких к теме, информации недостаточно. Собственно это говоря, это вопрос к ним. Говорим, ребята, информации мало, идите и проектируйте, считайте, считайте, считайте. Потому что когда они все сосчитают, будет 400 миллиардов, мы все расслабимся, потому что только им денег никто не даст. Можно Как, ну, тема, как заставить местную власть работать на жителей ну, города, Да, и, да у у нас классический а кейс. У работает, да. Да, говорит, здесь, здесь Классическая здесь. история, когда бабло побеждает здравый смысл. Вот. И, соответственно, мне кажется, и выстраивать здесь и линию защиты такое. нужно ну, тоже по определенным технологиям. Вот. Это не значит, что я прям у меня куча историй успеха. Но я также сейчас борюсь с мусоросжигательным заводом там, и полигоном. В принципе, но, ну, наверное, порядок действий должен быть ну, похож. Вот смотрите, я про эту историю знаю. Более того, мне, вот Юра Шапошников, перед тем, как я приехал, он мне скинул аж 4 статьи на эту тему. Но поскольку я там очень хорошо знаю эти места, я там бывал, и мне... Более-менее понятно стало, но ну, и то не до конца из этих статей, вообще в чем, ну не в чем суть проблемы, а какая альтернатива, а кто с этим борется. Ну то есть, если даже мне непонятно, то большинство жителей тем более. Поэтому на первом этапе, на первом этапе, что нужно сделать? Нужно сделать так, чтобы вот эти 500 тысяч жителей, чтобы каждый из них знал о проблеме, о последствиях а главное знал о том, какая есть альтернатива, потому что э, даже если э, мы напугаем всех, первый вопрос, который люди задают, а что же мы предлагаем? Альтернативы есть. Ну, поэтому надо найти инициативных людей, наверное, вот там, где политизировано, э, какая-то группа должна быть, которая будет ездить по вот этим районам, э, рассказывать, собирать контакты. После этого находить какие-то деньги нужно в фандрайзе также, там, по 100-200 рублей, кто сколько сможет. Надо выпустить нормальную газету, тиражом, ну, наверное, там не 500 тысяч, но хотя бы там 200 тысяч. Я понимаю, что это дорого, но, тем не менее, это просто необходимо сделать на этом этапе. И дальше эту газету распространить, причем, вот, например, в Коломнию там мы боремся с этим заводом, мы рекомендуем, во-первых, мало того, что мы собрали деньги на газету с людей, это принципиально, чтобы люди давали деньги. Потому что если мы найдем спонсора, значит люди не вовлечены в борьбу, а нужно их вовлекать. То потом нужно э, сделать так, чтобы люди взяли там по 100 газет и раздали своим соседям из рук в руки, и еще рассказали: обязательно прочитайте, обязательно посмотрите, что у нас здесь будет. Вот нас затопят, смотри, какие сволочи и гады, вот что они делают. Вот, то есть первый этап он одинаков для всех информирование э, всех тех граждан, которые находятся в зоне как бы проблемы. Вот. И э, я уверен, что если сейчас провести социологию по этим вселам, то э, уровень информированности процент будет примерно там, ну, 20% будут знать, но ну, может быть 30%. Ну, это так я сейчас вот Могу даже поспорить, но не больше. Из этих 30% будут говорить, да, это будет плохо, но вот прям, что катастрофа, будут понимать процентов 10-15. Вот. Поэтому на первом этапе группа собирает контакты. Мы можем даже, кстати, здесь помочь, вот опять-таки, наш софт «Эко-Убер», он также может быть и здесь «Эко-Убер», пожалуйста, регистрируйтесь, пользуйтесь всеми этими опциями для самоорганизации людей, собирайте там деньги, информируйте. Когда у вас будет 100% или там хотя бы 70% информированность, а также, например, вы соберете какое-то количество контактов, 5-10 тысяч мобильных телефонов, дальше уже можно будет спокойно проводить массовые акции протеста. Власть смотрит только на одно. Вот сколько людей вышло. Вот 100 человек здесь, тьфу, никого не интересует. Тысяча человек вышло. Где-то там в районе Нижегородской области, об этом никто не знает даже, ну ночью стояли, ерунда. 43 миллиарда круче, чем тысяча человек. Вот. Но когда будет там 3, 5, 7 или 10, вот тогда власть начнет реагировать. При этом, ну, если появится какой-то депутат, который там с этой повестки идет и изберется, ну, значит, надо его просто брать, использовать их в хвост и в грил. Поэтому... Первый этап информирование, второй этап подготовка к акции протеста, и третий этап, он может быть параллельно проходить, это, ну хорошо, я про это напишу, пусть там постучитесь к Навальному, к Яшину, еще кому-то, чтобы проблему чуть-чуть вытащить на уровень, как бы, из региона. И тогда местный губернатор, он подумает, а нафига мне, мне этот скандал, сейчас мне тут настучат из администрации президента, обычно это так бывает. Поэтому вот я тоже из колонны вот эту вот проблему я вытащил, в федеральный уровень. И это уже всех очень сильно напрягает. Это вот мои такие э, рекомендации, что называется, сходу. Слышно нормально, да? Смотрите, мне сложно рассуждать, я не специалист, но вот я приехал, Света Васильева, журналист Нижегородский, первое, о чем мне рассказала, именно об этой проблеме. А скажите мне, оно Нижней Волги касается? То есть, нет, это именно вот сугубо такая региональная. Она на самом деле проблема, в конце концов, она политическая. Политическая она в том смысле, что до тех пор, пока губернатор назначенец, мэр назначенец, все, когда приходят к власти назначенцы, они же отвечают не перед жителями региона, не перед жителями города, они отвечают перед теми, кто их назначил. Это совершенно иная стартовая позиция. Потому что, когда тебя избирали, ты отвечаешь перед теми, кто тебя избирал ты должен понимать, что у тебя ты останешься в истории, у тебя впереди, возможно, следующие выборы. И ты просто бедиться некуда, ты обязан слышать людей. Здесь ситуация, ну, несколько иная. Но позиция губернатора в данном случае, она понятная. Я пока не разобрался, поэтому я не могу ничего сказать. Эта позиция совершенно разумная. Вот. И я думаю, что, может быть, я не специалист, я не глубоко в теме, но я хочу сказать, что те люди, которые в конце концов будут ответственны за решения, которые приняты не ими, понимаете, да? То есть они будут отвечать за те решения, которые приняты в другом месте. Но большинство из них все равно, тем не менее, здесь живет, они учились в этих же самых школах, у них точно так же дети здесь учатся. Большинство из них точно отсюда уезжать не будут, поэтому надо смотреть, надо разговаривать. И э, да, жизнь сложилась так, что эти люди во власти вы не во власти, но тем не менее это те же самые люди, с которыми вы учились в школе, учились в институтах находить, разговаривать, разговаривать и в конце концов искать какие-то алгоритмы. Потому что против своего региона, против региона, где ты родился и вырос, где твоя Волга, к Волге вообще отношение такое, ну, всегда такое было. Вот. То есть очень сложно будет осуществлять эти чужие решения. Поэтому вполне возможно начнут тормозить. Но... До сих пор я ни разу, если это настолько серьезная проблема для такого огромного региона, я не сталкивался пока в соцсетях с какой-то такой откровенной тревогой. Я не видел ни одной выкладки по этой ситуации. Светлана, скажи мне, пожалуйста, а есть готовая аналитика по ситуации? Вот ты в проблеме, ты занимаешься. Я думаю, что имеет смысл То, что сейчас Дмитрий сказал Просто выложить в соцсети Какую-то грамотную, серьезную аналитику Просто, чтобы люди со стороны Могли разобраться Если кто-то увидит, что это действительно угроза Для региона, угроза для экологии Ну, конечно, все поддержат Потому что в большинстве Все равно все люди разумные вот. ну, На самом деле, я э, Дополню, да, что э, Собственно Общественный протест там идет. Да, вот, э, следующий митинг зарегистрирован уже не партийный на 20 апреля. То есть вот, э, инициативной группе, которая, беспартийная группа, которая пришла. Он сказал, давайте после выборов, давайте уберем политическую составляющую. И вот, в общем, договорились они на 20 апреля. Я думаю, что это будет будет дневное мероприятие, да? Это будет совсем другой формат И народу наверняка будет больше Где, Балахне. Балахне Естественно в Балахне да, День? Оттуда День? сразу День? в Москву да. а? 20 апреля Москва, в, 13. Москва, да. в 13 Да вот видите Информирование пока да, не вы очень есть. Можно я -то? То есть, У нас здесь есть представители Всех наших демократических партий вот я предлагаю вам снять нормальный ролик. Возьмите коптер, снимите красивые кадры. Вот, снимите как раз всех спикеров, которые понимают. Вот, и сделайте нормальный, хороший ролик такой э, с тревогой, как бы, там, и с, э, с, да, хорошо его смонтируйте, сделайте качественно, а мы попиаримся. Вот, вот такое первое, первое пожелание. Вот, мы готовы это все в свои соцсети разместить. Ты хочешь? Да. Я вот со стороны просто слушаю. Небольшая рекомендация. А вот Дмитрий уже упомянул, прежде всего, вам нужно точно сфокусировать проблему. В чем проблема? Вы, вы митингуете против строительства гидроузла. Окей. А в чем проблема? Ну, а что вы предлагаете взамен? Я вам скажу сразу, я просто работал в гидроэнергетике, давно в прошлом. У нас зарегулированный в центральной части России гидроэктостан рек, около 50%. процентов в то время, как в центральной части России, Москва, вот и все, что вот, и Низиновка сюда относится, огромный дефицит электроэнергии. Значит, этот гидроузел строят, ну, я так полагаю, я не, не, не выделялся, не из-за того, чтобы бабло попилить, для этого у них там есть мусоросжигательные заводы и так далее, а потому что нужно восполнить дефицит электроэнергии. Соответственно, если вы митингуете против, значит, вам нужна какая альтернатива? Вы хотите атомную станцию? Нет. Вы хотите какую-то теплоэлектростанцию, тепло которая электроэнергия намного дороже, гидроэнергия самая дешевая вообще в мире. Вот. У вас тарифы вырастут, И это загрязнение тоже, еще больше загрязнения вред для экологии. А если гнать мощность электроэнергии центральной, от центральной части Сибири, это тоже большие потери мощности и тоже будет огромный рост тарифов. Вот. И это вот одна проблема. Если вам все равно замок за энергию, тогда вы там, допустим, за животных, за рыб, там, переживаете за красных книжных и так далее. Ну, значит, есть какие-то там пообщаться с гринписом, какие есть а, технологии, с помощью там есть специальные каналы для этих рыб создают. Ну, много всяких. Как, как их спасти? То есть это будет совсем другая проблема Защита животных. Да, да, да. Я сейчас сформулирую. Сейчас я просто сформулирую, как э, как строится диалог. Вот смотрите, власть говорит да, а вы говорите нет. Вот если вы не, ну как бы, если не будет предложена какая-то альтернатива Значит, действует закон джунглей, Кто сильнее, тот и прав. Вот. И о чем сказал Виталий? Он просто не вникал, да? Надо предложить конкретную альтернативу и в интересах как бы, вот, энергетиков, и в интересах экологов, и в интересах региона. Ну, тут что-то какое-то компромиссное такая должна быть идея. Вот она есть, да, Витя? Ну, а чем-то энергетиков Энергетика ни при чем. Да, потому что речь идет о судоходстве, которому просто тупо не хватает воды. Вот когда судные из шлюза выходит, не может спуститься, потому что уровень э, шлюза и уровень реки, они таковы, что корабль просто не проходит. Им надо поднять уровень реки. С энергетикой я поспорил, потому что средняя Волга энергоизбыточна по генерации, собственно, на сегодня. Да? И, конечно, если мы говорим о том, что Нижнадокская область хочет отделиться от России, то, наверное, нам надо иметь достаточно энергетики для себя. Да? Но я боюсь, что нас сразу все прям, сразу положат здесь мордой в асфальт за такую э, попытку. Ну, и в общем, будут наверное, правы в чем-то. Вот. Поэтому на самом деле средняя Волга энергоизбыточная, и когда мы обсуждали вопрос Чебоксарской ГЭС, э, где одна из задач подъем уровня для генерации как раз, да, у нас есть письмо Минэнерго, что средней Волге не нужна эта генерация, она обрушит рынок, она приведет к росту цен, она приведет к дополнительным бюджетным расходам. Да? То есть мы мы как бы всесторонне сюда смотрим на проблему. А здесь, на самом деле, вопрос именно в том, что э, проблема у судоходства. Да, и э, как раз мы об этом говорим. Ребята, давайте посмотрим со всех сторон. Если у нас, э, мы таки поднимем водохранилище, и у нас резко улучшится судоходство по Олге на этом участке, да, и увеличится количество потока груза, а сколько мы потеряем на железной дороге и автомобилях, грузов -то больше не станет. Здесь мы получаем плюсы, там мы получаем минусы. Там мы теряем рабочие места, там мы теряем налоги, там мы создаем другие проблемы. То есть подойти именно к комплексу Какие есть другие пути решения? Реально другие пути решения есть. Потому что на самом деле можно построить еще один шлюз, который более заглубленный и соответствует уровню воды, и можно изменить режим попуска воды так, что избыток воды, который сейчас зимой, перейдет на летний период. И здесь вот, да, здесь мы чуть-чуть обидели энергетиков, но не сильно. Учитывая то, что у нас с вами э, реально э, энергоизбыток по региону, мы решаем очень просто. Мы с Костромской игры тащим сюда, кидаем рот 500, и у нас здесь с вами сразу все хорошо, так сказать, с энергетикой. Вот, на самом деле тут понятно, что нужно все смотреть, сказать, подходить комплексно. Да? Но варианты решения известны, они озвучиваются. На них нам пока проектировщики э, внятных Обоснование, почему они невозможны, не дали. Да? Поэтому э, мы готовы за них как бы, сказать, дальше держаться и пытаться и в эти стороны повернуть. И понятно, что просто тупой протест – это бессмысленно, да? потому что ну, глупо. Баба Игана, конечно, против, но, наверное, все-таки нужно говорить, а что будет сам. Вот. Причем э, для региона это еще одна большая проблема, уже для Нижнего Новгорода. Здесь у нас с Мещерки много народа. Вот я вам рассказываю. Большегруз через вас идут на э, Киров? Спуском этого водохранилища. Большегрузы на Киров через вас будут идти всегда. Потому что становится невозможным северный обход Нижнего Новгорода. Потому что мост через водохранилище. это такие нехерственные деньги, что, в общем, э, не знаю, только если когда-то снова захотят их попилить, там, может быть, их и дадут, да? А так, одно дело, мост через Волгу и обойти э, город Большегрузов и увезти по северу, да, я а другое дело мост через водохранилище, потому что созданием этого водохранилища мы теряем возможность северного обхода ничемного и создаем серьезную экологическую проблему, опять-таки, по московскому, канавинскому и сурминскому району потому что весь большой груз, который идет на Киров и дальше, будет наш, ваш поэтому я бы так, не чертцем, так, чтобы не расслаблялись тоже присоединялись к процессу потому что это вас тоже заденет Другим вот таким вот концом, это ДДК, это там еще одна грань, оказывается, вот такой. Олег, может, тебе что добавить, о том, что вы были следующие проблемы? Может быть, у тебя есть какие-то вопросы Дмитрия Евгеньевича именно по теме? Да, но ну, в этом направлении мы, как партия, сделали заявление о том, что поддерживаем нижегородцев и выступаем против строительства плотина. Еще в это воскресенье, то есть сегодня, мы направили обращение в Российскую академию наук с просьбой защитить интересы нижегородцев как раз вот на предстоящем заседании научного совета, чтобы они оставили свою позицию о том, что альтернативным вариантом является строительство третьей ветки шлюзов вот. а давай тогда поговорим про тему благоустройства. Это где, наверное, больше да. вопросов? А, ну, про местные проблемы, которые есть, и как обратить внимание мэра на них, как заставлять мэра выбирать правильных подрядчиков. Как я понимаю, у тебя об этом был вопрос, правильно? Как вести общественные компании в этом направлении? Мы с тобой говорили про сферу года 1905 года. Не же выбирает подрядчиков. Да, прости. Олег. Ну да, по поводу благоустройства у нас... У нас с этим очень плохо, потому что, если вы пройдете неподалеку, здесь есть сквер 1905 года, который устраивался всю зиму, и в итоге, когда снег сошел, сошла и вся плитка. Она в ужасном состоянии, она уже вся покоцанная, вся поплыла, и вот как раз качество качеству работ претензии. Да? Также у нас и по центральной улице Большой Покровской такая же ситуация, просто плитка... Меняется каждые полгода у нас, по сути, она ремонтируется, вот. но эту проблему, видимо, надо уже решать системно, потому что ну, мэр у нас не справляется просто с тем, чтобы положить качественную плитку, не могут выбор подрядчика, но это, видимо, показывает неэффективность управления нашим городом. Вот. Я, я скажу, слов тоже, да? На самом деле я бы сказал, что это все-таки более системная проблема Потому что пока действует 44-й закон И когда выигрывает тот, кто дал мне цену В результате мы регулярно будем получать подрядчиков Которые не способны выполнить эту работу, но за нее хватается. Это как бы большая проблема Это, я бы сказал, не, не нижегородская Это всероссийская проблема И это, я думаю, что во всех регионах идет комфортная система Прекрасно видно, да. Вот. Потому что на подрядчике, если он э, не совсем жулик, который просто хочет деньги убежать, то на сегодня вот они на Покровке уже третий раз переделывают свой гарантийный ремонт. Ну, да, но так как там изначально проект был косой, то я думаю, они еще маленько помучаются, пока гарантийный срок Делают. получится. Делают. делают. Проект они сами делают? Нет. Но вот это вот в, в этом не да, проект. Давайте ну, я попробую чуть-чуть по с других позиций сказать, как... Еще в недавнем прошлом глава полуторамиллионного города, я скажу, с чем вообще сталкивается. Во-первых, что касается плитки. Плитку стали класть не так давно. Плитку стали класть не так давно и не получается. Откровенно не получается. По 10 раз перекладывают. Где-то вот сейчас на покровке мы сейчас шли, где-то безупречно уложено, но это с десятого раза. Не умеют работать. Но нет специалистов и не было никогда в России, в Советском Союзе специалистов по укладке плитки, потому что этого не делали никогда. Вот сейчас начали. Москву перекладывают постоянно, куча в этом люди видят подвохи, потому что только что положили плитку, потом перекладывают. Где-то грунты плывут, где-то не доложили подушку, где-то просто не умеют. Причины есть самые разные. Надеюсь, что когда-то научатся. Но чтобы научились, для этого требуются выборы мэра, чтобы следующий мэр знал, что предыдущего мэра снесли за то, что он перекладывал плитку, выпучив глаза весь свой срок. Ну, допустим, на народные деньги. Для чего вообще, в принципе, выборы нужны? Мы столкнулись с другой ситуацией. Екатеринбург был в свое время город... В 19 веке утопал в грязи, искали самые серьезные, ну, любые возможности как-то выправить эту ситуацию. В конце концов просто в бюджете в городском выделили деньги и начали город выкладывать брусчаткой. Потом после войны была куча пленных немцев, силами которых до этого были зеки, до этого были зеки, потом была куча дармовой рабочей силы пленные немцы переложили часть города, там площадь, еще многое снова переложили брусчатку. И вот а, нам в 2017 году под площадью а, 1905 года, центральная площадь города, потребовалось провести заново коммуникации, а, сетку положить специальную, потому что там танки ходят, то да все надо было переложить брусчатку, которая пролежала там порядка 50 лет. Переложили брусчатку, а, то есть перегораживали постоянно, мало того... У всех сразу мысль, что будут воровать на брусчатке. На брусчатке никто ничего не украл, потому что 95% это колотая брусчатка, колотый камень. И его оставили 95% прежней и дополняли совсем немножко. Вот, потому что плотнее стали укладывать. И когда все сделали, все закончили работу, все это пошло вот такими волнами. Все почувствовали, кто на машинах ездил, что ну волна. Вот Начались скандалы Я разговаривал с человеком Естественно, город не заплатил деньги Имейте в виду, у каждого города есть механизм Не платить деньги за дороги Если нарушен гарантийный срок Если во время гарантийного срока появились проблемы Никто не заплатит ни копейки Или получат посуду так, что разорят подрядчика У каждого города есть такие возможности Поверьте, что города этим пользуются безжалостно Руководство городов Просто вот поверьте Я ну свидетель неоднократный был Просто вообще просто не платят деньги и все Вот, есть такая возможность А по прусчатке просто, чтобы вы понимали, что произошло Разговаривали с подрядчиком Очень серьезный подрядчик Известная строительная фирма Я говорю, как так получилось? Мы им деньги не заплатили они говорят, слушайте, у нас нет ни одного специалиста работать с колотым камнем. Ну нету ни одного специалиста. Нашли таких таджиков, всяких таджиков. Ну нет специалистов, не получилось. Причем надо понимать, с таджиками, я сейчас говорю не только таджики, еще можно и киргизов сюда. Вот, ну, таджики, киргизы это основные, кто работает. С ними появляется очень серьезная проблема. Вот просто, чтобы вы понимали, с чем сталкиваются администрации всех городов, ну вот про миллионники точно скажу. На такие деньги местные работать не идут. Мало того, местные не конкуренты таджикам по такой работе вообще. Но те, кто работают, мне человек, который за все, за все ремонты вот эти отвечал, дорожные, он мне говорит, у нас проблема, у нас проблема. местные на эти деньги не идут, а таджики обрусели. Я говорю, оба а как это так? Он говорит, ну бухать начали, деньги вперед просят. Ну, вот. И есть и такая проблема. Послушайте, то, что я сейчас сказал, это очень серьезно. Уходит квалификация. Уходит квалификация, готовы платить все. Нет людей, которые умеют работать руками. И все, кто находится во власти, с этим сталкиваются все больше и больше. Я понятно говорю, да? да? Это очень серьезная проблема, и, к сожалению, она будет нарастать. Как собак нерезанных. Юристов, экономистов, менеджеров. А вот тех, кто работает руками, их становится все меньше. Первое время вытаскивали мужиков из окрестных городов, из деревень, но они не выдерживали конкуренции при самых простых работах. Они говорят, да, мы готовы, качественно, но мы не можем с такой скоростью, как они, работать. Но мы не можем так работать. Мы не можем так работать за копейки, потому что у нас где-то ипотека, где-то детям помочь, где-то еще. А эти приезжают, впахивают за копейки, ночами не спят. Ну, Мы не можем конкурировать. И это действительно так, но это проблема не только России, это проблема всего мира. Вот. Следовательно, нашим, чтобы оставаться конкурентоспособными, надо получать другое образование, учить языки, выходить на иной уровень совершенно Но эти места всегда будут занимать мигранты, как в любой стране Поэтому к этому надо быть готовым Еще раз, проблемы основные 44-й закон создает много проблем, потому что в конце концов выигрывает тот Знаете, как я вскопаю этот огород за три дня, а я за два, ну что, ну копай Вот так они за два дня обещают, за два дня, потом кому-то еще передают, переуступают, и там ты идешь проверять фирму, и вдруг видишь, что фирмы-то нет. Стоит стол и стул, и все. А зачастую они вообще исчезают. Это тоже серьезная проблема для руководства всех городов. Один очень важный момент вы должны понимать. Я хочу это сказать просто в защиту. Слово «чиновник» стало ругательным. Оно стало ругательным, обзывательным. Появилась куча таких зажравшихся чинуши и так далее. Вот э, в Екатеринбург, я по своему городу сужу э, два города Екатеринбург и Уфа, где самое маленькое, количество, самое маленькое количество муниципальных чиновников на душу населения. Эти люди не жируют, поверьте мне, я работал бок о бок, я смотрел, эти люди не жируют, ответственность огромная. В администрации Екатеринбурга за год проводилось до 6 тысяч самых разных проверок. И 30% всего состава все время были заняты обслуживанием этих проверок. Я думаю, что во многих городах ситуация такая же. Эти люди не жируют, но вы должны понимать, что что случилось серьезное в стране, эти люди их будут сбрасывать с крыльца, ну, чтобы толпе было кого разорвать, я образно говорю. Вот. Поэтому, поэтому надо понимать, что в целом не руководство, а муниципальные чиновники, это ровно те люди, которые учились с вами в школах, которые учились с вами в одних институтах, и у вас у всех куча общих знакомых. То есть просто жизнь и политика вот так развела по разные стороны. На самом деле, как они должны вас слышать, так и ну, нам имеет смысл тоже их слышать. Это я просто потому, что кто-то должен это сказать. Вот. Я понятно говорю, да? Но в связи с этим я готов ответить на все вопросы, которые возникают. И еще скажу, с чем вообще сталкиваются. Вот ты сидишь на приеме. Ты сидишь на приеме, ты здесь родился и вырос в этом городе. Приходит человек, у него горят глаза. Он активист. Он мне говорит, Женя, они все украли. Я говорю, кто украл? Он говорит, они. А что украли-то? говорит, все украли. Я говорю, ну спасибо, конкретизировал. То есть сплошь и рядом. Вот. Еще один очень важный момент, с которым кто войдет в эту власть муниципальную, когда-то кому удастся кто с этим обязательно придется столкнуться. Вот ты сидишь, работаешь, у тебя куча проблем серьезных, которых надо решать, за которые ты несешь ответственность. К тебе приходят люди. Приходят люди и говорят, мы знаем, как организовать общественный транспорт, все сделано плохо, а мы знаем, как сделать хорошо. Ну да, интересно. А вы где-то уже это делали? Нет. Подождите. А откуда? Ну вот мы прочитали много книг. Я говорю, подождите, вот если бы вы сейчас пришли и сказали... Мы занимались этой проблемой, ну, допустим, в Амстердаме, потратили пять лет такие-то деньги, у нас получилось все, эффективность общественного транспорта выросла, он стал самоокупаемым, еще что-то. Я бы, ну, просто вас слушал, я бы бросил все дела, я бы разговаривал только с вами. Ну, у вас нет этого опыта, вы ни разу не пробовали, ну, начните с каких-то мелочей, попробуйте, поделитесь опытом, к вам по-другому отнесутся, вас по-другому будут слушать. А, ну, так это все, ну, конечно, что с вами разговаривать, вы все такие». Ну, вы, вам с этим тоже когда-то придется столкнуться. А, обидно, а, людям обидно, когда их не слышат, но когда к тебе идет постоянно поток людей, ты будешь слушать тех, кто за кем есть опыт. И когда ты приходишь разговаривать, ну вот о мелочах, о технологиях можно поговорить отдельно, но когда ты приходишь разговаривать, самое лучшее, когда у тебя есть уже готовое письмо, на формат А4, больше А4, ну никто не станет читать, чиновники не читают. К этому можно справку прилагать, если заинтересует вот это вот, прилагается справка, которую разбирают уже детально, помощникам отдают, но должно зацепить вот, только вот на этом формате должно зацепить чиновника. Это должно быть очень ясно, очень внятно, с примерами, ну понятная такая вещь. То есть ты разговариваешь, у тебя должно быть готовое какое-то письмо. Это не бюрократия, это немножечко другое. Как только письмо есть, каждый чиновник, у него условный рефлекс. Он знает сроки, месяц он обязан на него ответить. Это условный рефлекс, плохо или хорошо, но если у тебя есть письмо, ты не денешься уже никуда. Ты будешь на него отвечать, уже твои помощники будут вынуждены этим заниматься, ставить тебя в известность, ты уже будешь вникать. Письмо это ну, такая стартовая позиция для любого чиновника, это очень важно. Короче, я об этом могу долго говорить, я лучше отвечу на вопрос. Каждый день об этом говорит. Вот посмотрите, как здесь положено плитки, как России. Почему нельзя взять подрядчика, и который... Слушайте, очень дельный очень и серьезный вопрос. Да. Очень дельный и серьезный вопрос на самом деле. Вообще в России эта история давно. Русские очень хорошо умели работать с деревом. То есть, ну просто всему миру демонстрировали, русские всегда умели работать с деревом. И не умели на таком уровне работать с камнем. Потому что когда ты работаешь э, с летописями, ты постоянно натыкаешься, что храм такой-то, такой-то сложился. Вот. Ну, примеров тому в русской истории достаточно Но с деревом умели работать очень хорошо Не было такой традиции работы с камнем Потому что всегда было под рукой дерево То есть это давняя история Но к тому, что сказано Я здесь полностью согласен я считаю, что все муниципальные чиновники, ну минимум два раза в год, должны ездить в другие страны, смотреть, как что устроено. На самом деле, те, которые начинали ездить в 90-е, в свои города затащили много. Они смотрели, как это сделано, самый яркий пример тому – Казань. Казань собирала делегации, ездили в Сингапур, смотрели, как организовывается чистота. Они ездили во Францию, они ездили везде, и они все лучше. они ездили по нашим городам, вот к нам в частности. Все лучшее, что они видели, они перетаскивали к себе. Это разумная совершенно практика. Завел эту практику, ну, Петр Первый сделал очень правильно, потому что вот есть ситуации, где второму гораздо легче, чем первому. Первый набил шишек, наделал ошибок, но ты сейчас можешь уже действительно брать лучшее я считаю, что да, надо ездить и учиться, причем я хочу отдать должное. Западная Европа легко делится этими технологиями. Ну просто легко делиться этими технологиями. Но как это вписать в 44 закон? Как ты объяснишь, что ты плиточника взял ну, из Италии или из Германии? Понятно, что ты на разумном уровне можешь говорить, что ты в Италии видел места, где плитка пролежала 700 лет. Или в Германии. Такие случаи есть. Но ты это в 44-й закон не впишешь. Вот это вот, вот эти нюансы очень сложные. Но вы должны понимать еще одну вещь. Как только кто-то из мэров городов привезет специалистов из Италии или из Германии, то есть узнают за сколько положили плитку, этим воспользуются все политические партии. Вы должны еще одну вещь. Просто понимать вот так вот, улыбнуться. Самое большое, за что ругают мэров городов? Самое главное. Первое. Мэров городов ругают за плохие дороги раз, а второе их, выпучив глаза, начинают ругать, когда эти дороги начинают делать. То есть и каждый, кто когда-то попадет на эту должность, с этим столкнется. То есть, э, как сказать, знаете, есть очень красивый анекдот, когда э, маленький мальчик с отцом сидят, отец пьет водку, а мальчик говорит, можно глотну, но наглотни. Тот глотнул, захлебнулся, там глаза выпучились, отец говорит, а что ты думал, батька-то мед пьет? А, смотрите, задача просто уметь друг друга слышать. Вот как только ты слышишь, ты имеешь право требовать того же самого. От избранных вы имеете право, все мы имеем, требовать на старте. Но, когда ты голосуешь за человека, когда ты его сторонник, когда делаешь все возможное, чтобы он прошел, первая человеческая реакция, когда он вступает на должность, чем тебе помочь? Потому что это твой избранник, ты за него отвечаешь. Ты должен ему помогать, но ты имеешь первое право первого голоса его и критиковать. Вот для чего вообще выборы нужны? Потому что человек, за которого голосовали, человек, которого избирали, он несет ответственность не перед тем, кто его назначил, а он несет ответственность перед теми, кто за него голосовал. Он по-другому будет слышать. Ну и у тебя. То есть это тоже продолжение вот этого процесса. Ты тоже должен ему помогать, отстаивать критиковать ты имеешь совсем другое право. Но, допустим, в Нижегородской мэрии я несколько лет назад встречался с мэром, которого сейчас нет, и меня первое, что удивило, стоит турникет, пункт, пункт милиции. Во-первых, сначала, изначально за Кремлевской стеной раз, второе, вдруг турникет, и для меня эта вещь непонятная. В Екатеринбурге этого не делается принципиально. Я вот пять лет был главой города, в мой кабинет ко мне прийти, ну, мог любой житель города, потому что за меня жители голосовали, а для сейчас? меня это очень важно. Сейчас то же самое. В Екатеринбурге традиция сохраняется. Другое дело, что столько никто приемов не ведет, и в кабинет вот так, ну, особо лишний раз никого не пускают. Но пункта милиции нет, пропускного пункта нет. Это для Екатеринбурга принципиально это будет. Не, надеюсь, что этого не будет. То есть предыдущий мэр... Он избирался на настоящих выборах. Он это все понимает. Я это точно так же понимал. Надеюсь, что следующие будут это тоже чувствовать. Это очень стыдная история. Это очень стыдная история. Ну, если честно, я вам скажу такую вещь. Я считаю, что не имеет права власть ездить по выделенкам, с мигалками. Это не соответствует Конституции. Это не соответствует демократической стране. Мало того... Те люди, для которых перекрывают дороги, и те, которые ездят с мигалками, они никогда в жизни не станут бороться с пробками, потому что у них этой проблемы нет. Вот если бы они один раз стали, ну, на Рублевке, потом на Кутузовском там стали бы один раз, полдня простояли, на работу бы опоздали, все, начали бы решать эту проблему. Но им не надо решать эту проблему, потому что им очистят улицы. Ну, а вообще, это, конечно, это очень похоже на Ким Чен Ына. Для него тоже все это. Мне это все не нравится, это некрасиво. Нас проще поступать. И, а, на вертолетах. Это, Слушайте, станция... на вертолетах добираются, на причем на всегда работу. есть определенный откоряк. Всегда есть откоряк, что у меня настолько важные дела, что я должен на работу попасть. Ну ты должен на работу попасть, но ну, выйди за полтора часа. То есть есть вещи, когда да, что-то случилось, губернатор должен быть первый, мэр должен быть первый. Ну мчись туда. Но в целом, в обычном режиме Это некрасиво Но в России, кстати, я просто как историк говорю Вот эта возможность э, Передвижения такого, что все слетают на обочины Это всегда был один из атрибутов власти Но это некрасиво сейчас у нас есть сейчас у нас есть Сейчас нас не пускают и... Как нам сделать так, чтобы услышать власть? Смотрите, в соцсети Вот поверьте, власть при всех своих минусах Власть очень чутко мониторит общественное мнение. В соцсети ты пришла, столкнулась, что не пустили. Все, выкладывай в соцсети, выкладывай фотографию, выкладывай, сказать, люди добрые, а как мы за кого голосовали? Это что теперь, мы голосовали и не имеем доступа, и не можем сказать? То есть взрывай ситуацию, работай. соцсети работают, и власть их мониторит всегда. Мало того, сейчас... Я не знаю, было это, закрытое, было это закрытое решение администрации президента Или на местах начинают понимать Практически все люди, кто во власти, в муниципальной и в государственной Заводят ну свои аккаунты В инстаграме практически все есть И сейчас можно просто писать в инстаграм, в директ То есть через соцсети достучаться Восьмой ФЗ выдавать в кухлоту вы вас Ну что -то, вообще, вообще Смотрите, запомните, запомните одно правило любое бездействие. Вот только увидели бездействие и есть ощущение бездействия. Оформляйте, пишите в прокуратуру, они там дальше Но сами нам оформят. Единицы, а нам нужно как 3, общественную компанию. Передавливайте, передавливайте, заставляйте себя услышать. Компания в соцсетях работает практически во всех регионах. Можно это сделать. Речь не об этом. Она стандартная проблема. Это стандартная проблема в стране, катастрофически не хватает граждан. Вот ты сейчас говоришь об этом. Понимаешь? И мы не можем вот так... Оба, граждан стало больше. Ну, ребят, но ну это невозможно, это долгий процесс. Да, населения много, граждан мало. Ну, ну вот сейчас нам поставили задачу. Слушай, вот смотрите. Так иди. Есть, давай, вот, давай. Возвращаясь к тому, что было уже сказано, есть две проблемы. там: Плитка плохая не всегда, потому что воруют а потому что не умеем мы это делать. Ну Представьте, если бы в бюджет какого-то города был бы за, были бы заложены э, мастера из Италии. Что бы было? Расследование Навального сразу. Потому а что, что платим в два-три раза больше на плитке, значит, украли. Поэтому, помните Дмитрия Некрасова, да, который со мной в Нижний приезжал? Он работал когда-то э, в налоговой службе, отвечал за международные связи. И ему нужно было заниматься переводами на иностранные языки. А по закону он должен был тендер делать. Вот. И тендеры выигрывали такие люди, которые переводили хуже, чем Google-переводчик. И он в итоге, поскольку он из бизнеса пришел, он тратил свои деньги на то, чтобы э, обеспечить качественный перевод. Вот. А есть другая сторона медали. Я как раз сейчас вот, нашел свое расследование по Нижнему Новгороду, в 2013 год. Ну По Сорокину я не буду говорить, вы так знаете. Я вот вспомнил, значит 25 ноября 2013 года я опубликовал. Помните, у вас был такой зам главы э, Бирман такой? Ну, мало того, что я у него нашел э, домик, квартиру в Майами тогда, Вот мы проверили его дочку, дочка Инна. Ей тогда было 24 года, на нее был оформлено один из компаний. Вот, эти компании занимались управлением недвижимости в городе и так далее, и так далее. Ей, там мебельные всякие фабрики, управление недвижимостью, какие-то там. Контракты она выигрывала в сфере здравоохранения и так далее. Вот. Проблема в том, что власть через прокладки оформляет тендеры на своих людей. И, соответственно, там нет никакой конкуренции, тендеры выигрывают те, кому нужно выигрывать, делают все некачественно, и просто разворовывают деньги. Вот. А здесь, возвращаясь к тому, что делать. Но ну, вот тогда мы в 2013, по-моему, да, году проводили кампанию: здесь вернем выборы мэра. Мы собрали 70 тысяч подписей, помните, через весь город шли, к этому Сорокину относили эти подписи. Вот, А потом заглохло, потом были выборы, на эти выборы кого-то не пустили, или прошли те, кто потом не стал менять устав города. Поэтому вот мы проводили компанию в 2013 году, сейчас 2019. 6 лет. Сейчас заново придется начинать. Мы просто потеряли 6 лет. Я не хочу сказать, что мало граждан. Ну, недостаточно было тогда, чтобы тогда заставить их пойти на изменение устава. Начинаем все снова. И опять я вам говорю, выборы, да, выборы. И идите, побеждайте, 3 тысячи голосов, половиной тысячи у вас будут депутаты, которые смогут проконтролировать, а как эти тендеры проходят, а на кого они оформляются. Поэтому пока вы не начнете выигрывать выборы, даже такие выборы, пока вы, любая компания, она помимо э, победы и депутатства, она даст вам еще... Тысячи сторонников, которые станут гражданами, они потом будут вместе с вами выходить и требуют уже от новой власти изменения устава. Либо города, либо изменения областного закона, где, соответственно, можно будет прописать тоже переход к выборам, причем можно еще прописать систему абсолютного большинства, чтобы эти выборы в два тура приходили. Поэтому, вот, чтобы не терять время... Готовьтесь к сентябрю. Одну секунду, слушайте, вот к тому, что Дима сказал, он совершенно прав, к тому, что он сказал. Проводили исследования по городам-миллионникам, ну и по Екатеринбургу я хорошо знаю. Тема для выборов. Возвращение прямых выборов мэров. В России практически их не осталось сейчас нигде. Возвращение прямых выборов мэров 95-96 процентов граждан готовы за это голосовать. Имейте в виду, что это абсолютное большинство. И тема, если ее честно всерьез отрабатывать, возвращение прямых выборов мэра, оно сработает на выборах. Но нужно же еще да. выборы были, это следующий вопрос. Даже хотя бы просто, пусть они будут, дальше уже можно бороться. Даже на таких можно выигрывать. Ко мне вопрос. Как вам, ну как, как вообще на посту мэра Екатеринбурга вам удавалось, как говорится, не скрестнуться с олигархами, ну, с этими все равно же я все знаю, что есть олигарха. Бизнес, крупный бизнес, не давил а, очистить город от наркотиков, я лично знаю, который с помощью силового приема, административного там, инспективия. Нашли Лечебницы, все И, потом, и вообще как вы влияли на Он так удачно играет Слушайте, с автомобилистом очень просто То есть в свое время и там не Послушайте, у нас в Екатеринбурге да. Раз, два, три Ну четыре Как минимум Урал, кстати, Урал У нас как минимум четыре Форбсовских персонажа присутствуют в Екатеринбурге Поэтому Когда доходит до регионального уровня Есть кого пригласить и попросить поддержать команду Делают такие предложения, от которых невозможно отказаться, но в конце концов все преференции, как правило, это в общем -то, за все за наш счет. Потому что губернаторы своим не распоряжаются. И то, что они раздают в ответ на какие-то услуги, это все наши, Ну просто, чтобы иллюзий не было никаких. Поэтому это только кажется, что кто-то что-то вот так вот профинансировал. На самом деле там подводные договоренности ну, гораздо более серьезные, чем мы можем себе представить. Второе. Одна из очень серьезных проблем, мы сейчас говорим о следствиях, Одна из основных причин, это, конечно, удавление местного самоуправления. У местного самоуправления забираются, ну вот в Екатеринбурге, в частности, забирается там порядка, больше 80% у города забирается заработанных денег. Ситуация в пореформенное время, в 1870-х годах, для городов уездных была следующая. Город отдавал 20% казну. И 20% в губернию, все остальное оставалось городу. И на эти деньги город мог развиваться, выстраивать стратегию. Сейчас о стратегических планах развития ну, городов-миллионников говорить просто невозможно, потому что у города забираются практически все деньги. Но надо понимать одну вещь, что это один из методов вот это вот это финансового давления, это метод политического менеджмента. То есть глав городов и города ставят в такую ситуацию, что чтобы хоть что-то сделать, они должны что-нибудь изобретать, приходить, просить. Ну, кто лучше просит, тем больше дают. Но в задачах глав всех городов, когда они встраиваются в вертикаль, причем система изначально порочная, Зачастую губернаторы даже не знают, что муниципальная власть это совершенно иная ветвь власти, она не может встраиваться в вертикаль. Тем не менее встраивают. И э, возникает совершенно порочная такая ситуация, что э, деятельность главы города... Э, Имидж города там, в администрации президента, статус города в администрации президента зависит от количества процентов от, от голосов, поданных за Единую Россию. То есть получается, с одной стороны, люди вроде бы хотят добра своему городу, там нагибают всех административный ресурс, гонят всех на выборы, показывают высокий процент, но в конце концов это именно то, что в конце концов убивает местное самоуправление. Потому что экономические модели в мире работают по-другому. Это называется метод внеэкономического принуждения. Поэтому я считаю, что, конечно, надо добиваться прямых выборов мэров, чтобы мэры за это отвечали, чтобы они отвечали перед своими избирателями. Ну и только в этом случае города начнут расти и что-то добавлять. Потому что надо понимать, что в России города-миллионники это... Основа вообще экономического роста. Там сосредоточен весь научный, технический, творческий потенциал в городах миллионников. И когда города-миллионники душат для того, чтобы а, спонсировать какие-то ну, совершенно убыточные убитые территории, в результате тем до конца не поможешь, потому что это развращаются. Люди, главы маленьких городов, вообще не работают, не рубятся, потому что они знают, что они все равно им дотации им все равно придут. Вот, ничего не надо делать. И отнимается у больших городов, не дают возможности им развиваться. Нарушается естественный экономический процент, процесс, то есть то, что советская власть делала на протяжении 70 с лишним лет и пришла к своему краху. И мне неохота, чтобы моя страна снова наступала на эти грабли. Вот. Понятно, да? Спасибо.